Привет, любители психотерапии! Вы когда-нибудь задумывались, что заставляет людей освещать комнату? Это их очаровательная внешность, их чувство юмора или что-то совсем другое? Ваша привлекательность может быть по-разному воспринята разными людьми. Хотя вы не можете нравиться всем постоянно, есть несколько тонких вещей, которые вы можете сделать, чтобы заставить людей чувствовать себя более открытыми и теплыми по отношению к вам. Итак, с учетом сказанного, вот шесть привычек, которые делают вас похожими на других. Во-первых, проводите с ними время. Чтобы понравиться людям, вам нужно сделать нечто большее, чем просто наблюдать за ними издалека. Потратьте время и найдите точки соприкосновения с человеком, которого вы хотели бы знать. Спросите своих одноклассников, не хотят ли они потусоваться после школы. Или поболтайте с коллегой во время перерыва на кофе. Это усиливает так называемый принцип фамильярности или влечения, которое мы испытываем к людям и объектам, которые мы регулярно видим. Во-вторых, признай свои недостатки. Чувствуете ли вы, что должны быть самим собой перед другими? Удивительно, но это может иметь неприятные последствия. Человек, который показывает себя с лучшей стороны перед другими, может показаться искусственным и, следовательно, неприятным. С другой стороны, демонстрация некоторых ваших недостатков или совершение небольших ошибок очеловечивает вас, делая более привлекательной. Это называется эффектом протфола, популяризированным социальным психологом Элиотом Арансоном. Точно так же, как нам интересно наблюдать за знаменитостями, которые едят в вашем местном фуде вы можете быть более привлекательными, если покажете мирские аспекты себя, даже если это означает совершение тривиальных ошибок. Номер три. Отрази их. Знаете ли вы, что копирование манер другого человека может сделать вас более симпатичным? Это правда. В исследовании, проведенном исследователями Нью-Йоркского университета, они попросили 72 человек поработать над заданием со своими партнерами. После этого участников попросили оценить, насколько симпатичны их партнеры. Неудивительно, что те, кто отражал своих партнеров, с большей вероятностью считались симпатичными, чем те, кто этого не делал. Поэтому, если вы хотите расположить кого-то к себе, тонко копируйте его манеры. Только не переусердствуйте, копируя каждое их движение. Пара естественных штрихов здесь или там – это просто прекрасно. Номер четыре. Будьте щедры на комплименты. Если вы сомневаетесь, скажите «Искренний комплимент». Сказать своему новому другу, что у него красивые волосы, или они потрясающе выглядят в новом образе, который помогает им чувствовать, что их ценят. То, как вы описываете других, это то, каким они вас увидят. Это называется спонтанным переносом черт характера и может быть отличным способом произвести хорошее впечатление. Например, если вы на вечеринке и хвалите нового знакомого за умение хозяина общаться с людьми, он, естественно, подумает, что вы тоже умеете общаться с людьми. С другой стороны, если вы жалуетесь на то, насколько кто-то ленив, и при этом показываете, что не помогаете другим, людям будет легко понять, что вы тоже ленивы. Так что следите за своим языком и делайте комплименты, когда сможете. Номер пять. Подчеркните ваши общие ценности. Вас тянет кому-то из-за того, что он олицетворяет? Если да, не уклоняйтесь от подчеркивания ваших общих ценностей. Это практика-то, что называется эффектом притяжения сходства или естественным притяжением людей к другим, которые разделяют сходные качества. Согласно исследованию Теодора Ньюкомба, люди, которые разделяют схожие точки зрения на спорные темы, такие как политика, как правило, больше нравятся друг другу, даже если они начинали как незнакомца. И номер шесть. Скажи им что-нибудь личное. Вы хотите сблизиться с кем-то на более интимном уровне? Поделитесь с ними чем-то личным. В исследовании, проведенном учеными из Государственного университета Нью-Йорка в стоуни студенты колледжа были разделены на пары и получили ряд вопросов, которые они должны были задать друг другу. Один – светская беседа, а другой – темы более среднего уровня. К концу 45-минутного сеанса те, кто задавал больше личных вопросов, чувствовали себя ближе друг к другу, чем те, кто просто участвовал в светской беседе. Так что, если ты хочешь стать ближе к людям, пропустите урок, что вам больше всего нравится, и не бойтесь переходить к более интимным темам, таким как сны или то, что для них важнее всего. Есть ли какие-нибудь советы, которые мы пропустили? Планируете ли вы следовать каким-либо из приведенных выше советов, чтобы понравиться большему количеству людей? Дайте нам знать ваши истории в разделе комментариев ниже. Как всегда, ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описание ниже. И не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с другими, кому оно может понравиться. Большое суперспасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующий раз.